ошибка так сейчас решим а так ребята сейчас меня наверное видно да видно и слышно Это я молчал звук не было поставьте семерки если меня сейчас видно и слышно семерки в чат не десяточки а семерки все супер Фу. Блин, вылетело полностью, все, комната закрылась, вебинар закончился, пришлось быстро-быстро все переустанавливать, сори, сори за технический момент, такие ошибочки бывают, но сами знаете интернет. Здесь, чтобы создать вебинар, нужно целую, я не знаю, наделать кучу цепочек действий, чтобы воспроизвести его, из-за этого небольшой сбой произошел. Но все установили, создали новую комнату, все полностью новое создали, так что все супер. Семерки я вижу, что идут. Отлично. Значит, все будет круто. Изображение должно быть, если я семерки вижу, да, то есть меня и видно, и слышно должно быть все в принципе хорошо. Так, секундочку, я тут подправлю, да, некоторые моменты. Из-за этого все сбилось, прям извиняюсь. Супер, супер, готовый э, к розыгрышу, ребят. Кто хочет выиграть, да, если такие люди есть, кто хочет выиграть, кто сегодня хочет действительно получить обучение, которое стоит недешево, да, как вы уже видели, поставьте пятерочки, мы будем начинать, а, точнее, я начну вебинар, немного будет полезная информация, а потом мы сделаем розыгрыши. Супер, класс, пятерки, ребята, в чат, если готовы, если хотите. Супер, вижу, вижу, вижу пятерки. Угу. Так, супер. Ребят, смотрите, смотрите, о чем я хотел бы сначала поговорить с вами. Я понимаю, что все пришли в интернет зарабатывать, и я хочу, чтобы вы понимали, что в любом случае заработок – это продажи. Что бы вы ни делали в интернете, вы в любом случае продаете. Это всегда. Чтобы, чем бы вы ни занимались, вообще, если вам платят деньги, значит, вы что-то продали. Даже если вы кому-то делаете, там… Картинки или еще что-то, вы сделали так, чтобы у вас именно купили эти картинки. То есть, если кто-то заказал, да, у вас там работу, вы сделали так, что у вас купили. А не у Пети, у вас или еще у кого-то. Соответственно, даже если человек занимается фрилансом, он сначала продает себя. Соответственно, этому нужно учиться постоянно, постоянно развиваться в этом плане улучшаться и постоянно нарабатывать навык продаж в любом случае. Его можно это делать как общением, так же и автоматизировать. И вот сейчас 21 век, 21 век и возможностей очень много. Я каждый день удивляюсь, сколько новое появляется. Мне не хватает себя, чтобы все это впитать, всю информацию, которую я узнаю каждый день и внедряю постоянно. Пока сейчас Илья выступал, я заработал 120 долларов что ли там, реинвестом ушло, да, 120-40 реинвестом ушло, супер, пока разговариваю. Вот эта вот система, она действительно, вот что такое автоматизация, когда даже, я даже не знаю, кто оплатил, кто что, то есть система работает вот так, И это супер. Первое, что я хочу сказать, категорически, если вы э, занимаетесь продажами, что не нужно делать, это продавать сразу. Вам, Илья, сейчас показал систему, которая будет работать лишь при одном условии, если вы будете ее грамотно это все выстроить. Это не то, что вы настроили, зарядили там, да, свои рефералки и ждете, сидите. Таким способом вы можете порушить только отношение к вам. Убить бренд, если вы его в дальнейшем хотите развивать. Соответственно, таки, э, этот инструмент нужно использовать грамотно, как и все системы автоматизации. Многие системы автоматизации убивают спамом. Вот это категорически я против вот этого. Здесь нужно правильный подход найти. И если все это выстроить, то это будет круто. В любом случае продажа – это главное, и мы продаем каждый день. Вы каждый день совершаете продажи, абсолютно каждый день. Вы даже это не замечаете. А разберем такую ситуацию. К примеру, вы завтра переезжаете, да? вам нужно переехать. Все ваши друзья на работе, там будний день, 12 часов, вы хотите переехать. Друзьям вы не можете дозвониться, у вас там остался какой-то там, к примеру, знакомый Сергей, да, а, если вы позвоните Сергею и скажете, Сергей, привет, у меня завтра переезд 12, помоги, на что Сергей в, в большинстве случаев, там, тем более, если он мало знакомый, он скажет, слушай, там, Вася, да, там, Елена, Вика, ну, без разницы, да, о, какое имя, у меня завтра дела, у меня очень важное, мама кота попросила помыть, я никак не могу. То есть вы не продали, вы не продали то, чтобы, чтобы вам Сергей помог, вы не смогли продать. А если давайте по другому ситуацию посмотрим, к примеру, вы звоните Сергею и говорите, Сергей, привет, как у тебя дела, как у тебя дети, ну или если нет детей, там, что-то спрашиваете, да, что с машиной, как здорово настраивать аэропорт, то есть вы контактируйте с Сергеем, узнаете, как у него дела, и спрашивайте. Если Сергей, к примеру, не работает, потому что он не работает, да, если вы знаете, а вам переезжает в обед в рабочий день, вы спрашиваете, Сергей, слушай, а в будние дни чем занимаешься обычно? Наверное, свободен постоянно? О, ну да, постоянно там дома сижу. Таким методом мы узнаем. Мы сразу узнали, завтра будет он занят или нет. да. То есть, ну, это не стопроцентный вариант, но... А, он может там что-то придумать? Но ну, в любом случае мы узнали, что он как бы отдыхает. И можем сказать следующее. Сергей, я завтра переезжаю, вечером планирую собрать а, гостей дома, да, отметить переезд. Кстати, придет а, Марина, та, на которую ты запал, тебе очень понравилась. И помнишь, мы в кафешке сидели, кушали шашлык? Я оттуда его решил заказать, прям вот, когда все соберутся вечером. И вместе это дело отпраздновать. Ну, большая просьба, сам понимаешь, нужно переехать, сможешь помочь? Все, вы продали, Сергей, блин, Марина, шашлык, конечно, я тебе помогу, конечно, я это сделаю. Вы накидали плюшек, бонусов, дали ему крутых подарков, он хочет, вы совершили продажу. И вот почему-то многие делают большую ошибку, когда в интернете пытаются продать сразу, купи, купи, купи, купи. И обжигаются каждый день, и все равно это э, делают. Также технично нужно выстраивать продажи в интернете. Ребята, кто меня понимает, кому отвлекается информация, восьмерочки в чат, если вы меня понимаете. Да, о чем я говорю? Восьмерки в чат, если все э, понятно. Что нужно выстроить такое же отношение с потенциальным вашим партнером, чтобы он уже в дальнейшем э, стал вашим клиента можно так сказать все вижу супер мне просто действительно хочется дать вам полезную информацию, чтобы вы в дальнейшем, неважно будете вы с нами обучаться, будете ли вы где-то развивать свои проекты или еще что-то, главное, чтобы вы делали правильно и получали результат, а не просто тратили время в интернете. Потому что большинство систем, которые присутствуют, они сжирают ваше время, вы ничего не научились, вас научили тупо звонить знакомым или спамом высылать. А действительно, долгосрочные отношения с вами нет. у вас как не знают люди и, в принципе, знать не хотят за то, что вы просто. Вот мне каждый день, да, там спамом, скайп, контакт забитый. Ну, я просто заблокировать, заблокировать, заблокировать. Я думаю, большинство так делает. Так вот, я хотел бы поговорить с вами. А, про то, что нужно, да, прям с, с самого начала. Давайте на доску немного перейдем. Я на доске это сделаю. Задержка сразу, подопреждаю, она идет где-то 10 секунд. Так что может немного отставать. Так. Сейчас должно быть меня видно. Я думаю, и слышно тоже хорошо. Что нам нужно в итоге сделать? Нам нужно сделать продажу. Да? Хоть как ни крути, нам... Будем писать крупнее. Нам нужно сделать продажу. Нам нужно совершить продажу. И если мы сразу будем человеку «купи, это не работает». Ну, это вы уже э, знаете, да? Первое. Нам нужно сделать несколько касаний. То есть человеком произвести касание, и чтобы из э, холодного перевести в лояльного, в такого э, добренького, и, э, и чтобы ему хотелось уже. Так, не понял, не видно, что ли? Или что? Чуток повыше, плохо. Маркер вроде жирно пишет. Не видно? Все видно. Продолжаем. Ребят, должно быть все видно. Давайте, давайте, ребят, пишем. Если видно, не видно, попробуем. Нор, видно, все супер. Раз видно, все видно. Нам нужно сделать несколько касаний с человеком. Если вы развиваетесь через соцсети, то есть, пример возьмем Соцсети. Если вы развиваетесь через соцсети, то здесь мы плавно переходим в общение через вопросы. Мы человеку не предлагаем, если вы первый из вас, от, от вас исходит первый контакт, да, то есть нам нужно настроить с ним доверительные отношения. И в этот момент мы делаем, задаем вопросы, но не предлагаем ничего. Мы можем, к примеру, спросить, слушай, вижу, ты тоже зарабатываешь, развиваешься в интернете, получается строить большую команду? Я вижу, ты зарабатываешь в интернете, слушай, а как система привлечения работает у тебя? Мне очень интересно, как у тебя это получается делать. О, я вижу, ты в компании какой-то развиваешь, круто, я тоже развиваю, но другую, у тебя как успехи вообще? Все, мы начинаем задавать вопросы. Сразу сделаю пометочку такую на будущее. В беседе, кто задает вопросы, тот главный. Каждый раз, когда вас начинают прессовать, прессуйте в ответ. Не прессуйте в ответ, а задавайте вопросы. У вас пирамида, а что такое пирамида? Он вам разжевывает, что такое пирамида. Угу. То есть вы считаете, нужно торговать баночками, а когда в системе есть обучение, это продукт информационный он хуже, опять вопрос, да? То есть это, ну, это к примеру, вариантов куча может быть. Задавайте вопросы. Общаетесь вы, вас давят или еще что-то, не отвечайте, задавайте вопросы. И первое, мы задаем вопросы. С самого начала да, переходим а, так плавненько на вопросы, знакомимся. То есть это вопросы идут. Если же, если мы через рекламу, то есть сразу напишу, да, или, или, или личный бренд, то есть два варианта, реклама или личный бренд, здесь мы уже даем лид-магнит какой-то, нам нужно подцепить человека, мы не продаем опять, а опять даем как бы наживку, это лид-магнит. И магнит он делает главную функцию, он собирает контакты. Да? Нам нужно получить в итоге контакт от человека. То есть реклама или личный бренд, мы собираем лид-магнит-контакт. То есть как работает реклама? Вы дали на каких-то источников, получили клиента, он заходит. Если вы ему купи, он уходит. Если вы даете какую-то бесплатность... Чек-лист или, к примеру, записали, можете, какой-то мини-курс, если вы разбираетесь в своей нише, записать какой-то маленький э, курс, там, три урока по 7 минут. Вот у меня был какой-то там курс давным-давно, я уже постоянно что-то записывал раньше, сейчас поменьше, но это не суть. А что-то дать человеку бесплатно. Вот у нас, да, в обучении лид-магнит, как я уже говорил, то есть обучением оплата после результата, это крутой лид-магнит. И причем сейчас поперли копировали. Кто встречал, ребят, я сейчас пока не буду отвечать да, на вопросы. Кто встречал уже похоже, я уже столько мне уже отправляют некоторые. Смотри, опять вас копировали. Оплата после, оплата после, оплата. Ну люди стали уже понимать. Я знал, что чуть попозже это, ну, будет. Копирование, просто там в разных сферах, не обязательно на там я видел на крипте, где где только нету, уже идет копирование. И вот у нас здесь, когда мы первое касание, это даем лид-магнит какой-то, мы обязательно должны забрать контакт человека. Это может быть e-mail, это может быть рассылщик Facebook, это контакт, это может в Инстаграме, это может где-то чат-боты, да, чат они тоже собирают контакты. И дальше вы уже на автомате можете с ними взаимодействовать. Вы можете и вручную взаимодействовать. Но, блин, ребят, 21 век. Сейчас можно, он подписный собирается, там тысячами люди просто приходят, ознакомливаются. Таким способом, да, первое, это или мы общение идем через вопросы, греем человеком или даем лид-магнит. Это первое касание. Второе. Второе, здесь тоже очень важно а, не продавать сразу, да? если мы начинаем продавать, здесь тоже вы сольете. А, то есть, если опять через соцсети, мы здесь плавно переходим к реквентингу, но опять не продавая, а, а дать какую-то полезность, пользу. То есть, к примеру, слушай, мы поговорили с ним а, там, в какой-то соцсети, слушай, давай пообщаемся. Я знаю, у тебя, у тебя есть проблема такая к примеру? Он говорит, ну да, есть, я знаю, как ее решить. Тебе бы интересно было узнать, как это сделать? Ну да, интересно. Давай созвонимся, я тебе покажу. И когда созваниваетесь, действительно показывайте решение проблемы. Не тупо впаривайте, а вы должны знать, да, как это решить. У вас должен какой-то быть план действий, и вы его должны прописать. То есть вот так, так ты так, смотри по пунктам. Делаем так, делаем так, делаем так получаем результат круто круто да то есть мы а, здесь уже переходим в общение через помощь то есть помогаем человеку помогаем пом пом помогаем человеку да а, уже в общении это лучше сделать голосом конечно потому что ну сами понимаете через переписку это невозможно если человек уже Попал к нам в литмагнит через рекламу, здесь мы уже даем какую-то полезность. То есть здесь мы даем полезность. Полезность, да? Если попадает человек через рекламу или личный бренд, он получает серию писем и даем ему полезность. Это опять решение какой-либо проблемы. Но здесь очень важно не давать решение проблемы, если это не связано с вашей нишей. К примеру, вы а, разводите, я не знаю, грушу сажаете, садовод вы, да? А здесь вы говорите, слушай, видео отсылаете. А, то есть у вас подписываются на садоводчество, а вы рассылаете, как прокачать, прокачать личный бренд. Все мимо вообще полностью, да? Вы должны дать, соответственно, вашей нише какое-то обучение. Если у вас талант какой-то был для э... до этого, но... Талант ваш не соприкасается с нишей, в которой вы хотите развиваться, да, не нужно делиться этой информацией. Вы можете делиться в соцсетях этой информацией, как личный бренд развивать типа вот, я ну, там, на шпагат умею садиться, там, брейк-данс танцую. Кстати, я брейк-данс раньше танцевал, попозже видео его уже круто мочил. А, это вы можете делиться просто, но не отсылай, да, как правильно смотри, какой. Я вот тебе вдруг это поможет. Нет ни в коем случае, даем полезность соответствующую э, нише, которую вы продвигаете. Это мы делаем второе касание. Да? Далее идет третье. третье. На самом деле их можно варьировать. Сейчас я вам пропишу. Можно немного передвигать, но вот в такой последовательности это нормально заходит. Здесь мы уже э, рассказываем плюсы. Да, если мы в принципе, что отсюда мы уже, если мы через общение, мы уже здесь можем рассказывать плюсы нашей компании, там, команды, чем бы вы ни занимались, да, обучение, команду двигаете, проект какой-то, неважно. Здесь вы уже плюсики рассказываете этого проекта, плюс чеки, чеки дохода людей, которые, ну, уже делают, да, в вашем там, проекте еще где-то, и отзывы. И отзывы да то есть плюсы какие у вас есть фишки здесь мы чеки и отзывы а, есть у нас там ребят только все должно быть честно да? не надо ничего рисовать придумать заказывать отзывы я видел много всяких там сейчас людей им заказы они заказывают отзывы там ну дует людей все по-честному человек должен настоящий отзыв записать чеки настоящие и тогда у вас будет вам доверие, да, показывать, да, у нас люди зарабатывают, да, вот смотри, у нас отзывы, круто, плюсы какие у нас, мы лучшие в том-то, в том-то, показываете, да, все, и здесь уже вы можете, в принципе, переходить к продажам, вы можете уже продавать, спокойно, человеку все заходит, человеку все нравится, вы уже можете продавать, и самое крутое, да, вот у нас в обучении на самом деле касаний больше, смарт Больше касаний, но не... каждый из вас уже на серию писем получает, это одна из цепочек касаний идет. Да? То есть это касание в любом случае с человеком. Что сейчас происходит? Это касание. Вебинар сейчас это, опять же, да, вас мотивировать. Вы понимаете пользу здесь, какая здесь действительно есть выгода. Я вам показываю структуру, которую даем мы в обучении. Это вы все получаете и начинаете внедрять. Настраиваете систему, льете трафик, развиваете личный бренд, соцсети через общение, использовать уже программки, да, сейчас к обучению будет прикручено. Недавно я вел разговор с одним крутым специалистом, он сейчас в нашей команде, продвигает также SmartMoney, и мы... Он прямо сказал, без проблем я могу поделиться инструментами, которые использует только моя команда. ребят. у нас скоро будет такие знания, что вы ну, инструменты которых, но не один инструмент поделился, который будет. Но ну, нет, не, даже не скоро появится у конкурентов. Это прям 100%. Но это будет круто. Я не буду сейчас говорить какое-то, да. Он для контакта, но он будет круче всех. Такого аналога точно нет. Это еще в разработке. Я хочу, чтобы вы поняли вот эту структуру и применяли ее. Ни в коем случае не продавали в А именно потихонечку. Самое крутое, да, самое крутое, это когда вы сделаете так, что когда вы будете вести человека, он сам у вас просит, а как, как мне это получить? Вот вам нужно вызвать ажиотаж, я хочу это получить. Как мне это внедрить? Да, круто. То есть у вас должен быть прописан план действий. У нас вот обучение, там прописаны пункты. Можно выписать ключевики, да, ключевое, что действительно вот это работает. Работает все. Но сократить, сжать немного и дать человеку, слушай, у нас есть вот то, то, вот, вот, то, вот, вот. то. Делаешь это, это, получаешь результат. Если будешь выполнять. Блин, да, слушай. Нормально, я согласен. Круто. Сколько стоит? А оплата после, да. То есть у нас в обучении есть затраты. У нас есть затраты. То есть я буду, если консультации проводить, я буду сразу продавать пакеты, в любом случае. Потому что я от себя плюшки буду давать. Крутые. То есть там скидки будут классные, прям очень большие. То есть это бесплатные матрицы, это и коуч со мной и тому подобное. Да? Но там эти суммы человек должен оплатить большие. Я хочу, чтобы вы выросли именно так, сделали, чтобы вы смело, да, 50 тысяч да это немного. Немного за то, что человек будет потом зарабатывать 200. Вы разницу чувствуете? 50-200, да? Это же, понятно, дело для кого-то, кто не зарабатывал 10 тысяч, сейчас это большая сумма. Но когда вы переплюнете эту планку, я хочу, чтобы у вас самооценка сейчас уже выросла. Когда растет самооценка, вера в себя, растут и ваши доходы. Пока вы, ну я вот ничего не заработал, то так и будете ничего не зарабатывать. поверь в себя, расправили плечи, и пошли бомбить источников, трафика кучу, соцсети развивать, возможно, каждый день. Хотите, постите каждый день посты, не знаете, как делать, в обучении зашли, прочитали, как пост делать В сторисы хоть 10 записывайте, показывайте жизнь, как вы живете, но если вы ничего не делаете, то и смысла нет. Главное создать вот эту вот систему, да, выстроить ее, сделать так, чтобы человек сам попросил слушать. Как мне это получить? И еще одна фишка такая, закрывайте возражение дорого. К примеру, если вы продаете, прям сразу, да, называете сумму какую-то, слушай, есть там оплата пакетов, к примеру, если ты сейчас оплачиваешь, я готов с тобой сотрудничать, тебе дать кауч-сессию раз в неделю, да, вы же можете это сделать, а от меня будет поддержка там. Хотя вы и так должны всем помогать. В любом случае. Просто наше обучение помогает за вас. Вот нет такой системы, чтобы человек зашел, а она за него помогала. Человек пишет в поддержку, и ему там ответ. Не всегда, да, то есть у нас бывают там какие-то, день может быть ответ, а может прям минуту в минуту прийти, по-разному. Но фишка в том, что система за вас работает. Люди за вас сидят и вашу работу выполняют столько здесь сделано в других моментах обучения говорят сделай то сделал вот сайт сделай сайт то есть заходишь в конструктор начинаешь разбираться как что установить что-то здесь мы показываем необходимые вещи если уж в фотошопе научиться ребят это всегда поможет я вам сейчас превью сделал там да, вообще крутой показывал вот новое да? то есть я могу это делать но хотя я скоро буду штат себе открывать то есть мне нужно уже обязательно помощник Хочу офис и туда набирать людей. И это каждый может из вас сделать. Уже создавать, открывать офисы, собирать себе людей, команду, да, и они будут делать за вас рутину, которая, ну, мне сейчас катастрофически не хватает времени, потому что хочется черпать информацию эту, да, и делиться опять же с вами в обучении. Уже столько купленной информации, там больше 100 тысяч, а изучить все никак, только внедрить не получается. И все партнеры то в Smart Money это получает. Мне кажется, это здорово. Ребят, если отвлекается, о чем я говорю, если все понятно, пятерочки в чат поставьте, если все ясно. Я присяду. чуть опустим камеру сейчас уже скоро перейдем к розыгрышу пятерки вижу в чат кто будет применять прям я надеюсь уже вы не будете прям-прямо продавать, да, а будете делать все правильно. Я быстро пробегусь по чату. Может есть какие вопросы? Так. И проблем до этого не было. Я уже встречал. Так. Танцевал 90. Тоже брейк танцевал. Круто. Ребят, давайте какие-то вопросики сейчас позадаем, и мы перейдем к розыгрышу, да, если есть какие-то вопросы, вот, по тому, чему я сказал, или вообще про Smart Money. У кого какие есть вопросы, прям пять минут я отвечаю, и мы переходим к розыгрышу, чтобы не растягивать время. Это и вода, это не кофе, просто кружка. Ребята, вопросики, и мы начнем розыгрыш. Просто мне хочется действительно изменить людей, чтобы они не впаривали, да, а делали так, чтобы люди к вам шли сами. Это уже личный бренд, когда мы выстраиваем, что люди идут постоянно. Обучение бесплатно, а вход GM&G по 10 долларов. с Алекс. обучение не бесплатно, обучение оплата после. Но чтобы зарабатывать, нужно на чем-то зарабатывать. И если вы до сих пор думаете, что в интернете есть халява и что-то бесплатно, ребят, это не к нам, это мимо, мы не занимаемся ерундой. Это полный бред, когда человек думает, что в интернете можно нажать на кнопку и заработать. Нет. Но зато можно выстроить систему, ее поддерживать и зарабатывать. Или, так, что продвигать сейчас, Smart Money или MLM Tracker? Вопрос смешной. Как вы будете продвигать MLM Tracker? MLM Tracker это один инструмент, который будет присутствовать. А партнерка есть на обучение. Она есть, когда вы доходите до второго пакета. До, до конца да, до, до конца второго пакета, а там у вас включается партнерка, пожелание причем. Хотите, участвуйте в ней, хотите, нет. Причем партнерка, 70% мы отдаем, я отдаю прям партнерам, можно так сказать. Ну, это круто, да? Круто. <ссылка> Согласитесь, это очень жирная партнерка, там, она двухуровневая, и общая сумма это 70%. Отдаем. В дальнейшем можно открывать следующие площадки. Нужно открывать, конечно, нужен рост постоянно. Постоянный, постоянный нужно рост там, и доходить уже до самой последней. Это же здорово, да? когда площадка на 10 тысяч долларов работает. Это круто. Елена Циберкина. А как начать, если денег ноль? Очень интересный вопрос. Как начать, если никак? никак не начать вот честно говорю никак. вот прям вот самый золотой вопрос найти деньги ребят перестаньте быть уже э, у меня нет денег все я ничего делать не буду потому что у меня нет денег вся жизнь вот такая у людей потому что у них какая-то проблема и они соответственно сняли ну м -м, вот пример вот смотрите вы такие выходите с утра, а у вас нет денег на проезд. Что вы будете делать? Блин, нет денег на проезд. Пешком пойдете, правильно? Вы решите ситуацию, вы найдете. Или же зайдете, там у соседа займете. Ну, может такая ситуация случиться. Вы же не скажете, блин, ну у меня сегодня нет денег, я не поеду на работу. Да? Такого же не будет. Ищите выходы всегда. Если петух, как говорится, глюнет в одно место, человек начинает так шевелиться, поверьте, что находит... Варианты куча. Здесь вам дается шанс вылезти из нуля куда-то. Но ноль, если вы с нулем хотите зарабатывать, дает ровно ноль. Заработать на первой площадке можно. Можно, да, если вы будете двигаться сами. но ну, у вас будет понимание, как нужно оформляться. Но 10 долларов соответствующий из армата, да. Ну, я не знаю, 10 долларов, мне уже 4 неинтересно, больно, площадки, там 160 долларов, а про 10 я вообще уже как бы молчу. Но это реально, реально, у нас выходили с 10 долларов, там, до 1000 долларов заработок доходили. У нас вот, кстати, я часто говорю об Александре, он не может вообще говорить, да, и он начинал с 10 долларов. Он мне говорил, слушай, пропусти меня дальше, я его не пропустил. Я не пропустил человека, который не может разговаривать не потому, что я такой плохой человек, да, а потому, что это бессмысленно, он дальше бы не зарабатывал. Я ему создал определенные условия, он их выполнил и пошел вот сейчас, делает обороты. Мне вчера 40 долларов, Саш, напиши, 40 долларов прилетело от Саши реинвестом, который не умеет разговаривать. Человек, который не может говорить. Мне вчера опять, он зарабатывает, да, и мне 40 долларов от него прилетело. Круто. Так что, ребят, если у вас какие-то проблемы, это проблемы в голове. Не то, что там ненормальные, да, а потому что вы так привыкли считать, что за вас кто-то должен что-то решить. Не будет такого, поверьте. Если кому надо, то могу. Андрей Иванов, ну блин, так не продают. Вот, вот вы не делаете неправильно, видите. Вы слушали, о чем я говорил. Вы в чужом месте продаете какие-то карманы. Но это тоже неправильно, это не есть гуд. Вот Александр пишет. Я начинал с 10 долларов и теперь зарабатываю по полной программе. Вот про Александр я говорил, да, супер. Что продать, если ничего Нет. Что продать? В обучении все есть, что нужно продавать. Если, если ничего нету, обучение как раз для вас. По инвестированию на GMMG. А в обучении в GMMG мы не инвестируем, это покупаем площадки, чтобы с помощью их зарабатывать. Да? Мы должны над чем-то зарабатывать. Если никто ничего не будет покупать, никто ничего не будет и зарабатывать. Соответственно... Люди просто приобретают все площадки, чтобы они могли совершать продажу и зарабатывать. Причем с первого человека, привлеченного по системе, вы 100% забираете, со второго еще 100%. Лучшего маркетинга нет. А Меня многие спрашивают, почему обучение сделано так, что мы хотим свой проект продвигать. Во-первых, я не вижу, как вы развиваете в своем проекте. Вы же после обучения должны его оплатить, да? правильно? Вы же зарабатывать будете, а я не буду видеть, сколько вы зарабатываете. Это первое. Я вижу ваш доход у каждого. да. И второе, вот такого маркетинга не существует денежного сразу. Ну, нет такого маркетинга в интернете, я еще не встречал, чтобы с первых двух человек вы заработали 200%. Нету. Любую, возьмите там эти продукты, где баночки или еще что-то, там вы заработаете эти суммы, ну, человек 13, там, у кого 50 надо привлечь и так далее. Там ниже идет уже там больше интерес, когда глубину-глубину, но нет такого маркетинга. Так, сколько у, сколько у вас партнеров GMMG? Давид, именно у меня моя структура 8 с чем-то тысяч. Я не помню. Структуру вниз полностью. Да, было такое, но нам-то не прилетает. Я не понял, что не прилетает. Саша хороший человек. Платить за матрицы. Сам создавай судьбу. И опять классно. Я нахожаю, я предлагаю. Я не продаю, я предлагаю. Андрей, не здесь предлагать, это надо. Это не тема. Вы тему, во-первых, перепутали. И нельзя на других мероприятиях так делать. Это некрасиво. А сколько стоит площадки? Махабад. Проходите обучение. Там первое 10, 20, 40, 80 и выше. Там 160. Они от 10 долларов площадки начинаются. Я должен что-то свое продавать, если пуст. Почему я должен что-то свое продавать, если пусто? Владимир, формулируйте правильно, я не понял, что это такое вообще. Ладно, поехали, ребят. Пере... Перейдем к розыгрышу, он нужен, нет, или... Или... или по домам? Я думаю, нужен. Так, секунду. Мне нужно сейчас разобраться, главное, чтобы сейчас не вылетело. Нажмите кейс, чтобы вернуться к текущей Папапам. Блин, а как на демонстрацию это здесь включить? Угу. Сейчас видно и слышно должно, надеюсь, все, все работает. Так. Так, так, так. Секунду. Секунду, друзья, переключимся. Просто из-за того, что вылетело, все сбилось, и за это сейчас долго, я извиняюсь. Но, блин, бывает так. Такой сбой у нас произошел, нелепый. А. весь экран поделиться все поехали сейчас должно видно быть мой экран кто видит такой коридорчик коридорчик удаляющий даль ставим тогда семерочки это говорит о том что вы сейчас видите мой экран семерочки друзья если все видно пошел коридорчик и мы тогда начнем, перейдем уже к розыгрышу. Супер, вижу семерки. Вижу, вижу, вижу семерки. Не, ну надо такой вебинар вылетел, конечно. Интересно получилось. Так, ä, ребят, у нас идет задержка, сразу да, предупреждаю, у нас идет задержка, соответственно. Я буду производить случайный, в розыгрыш да, генератор там случайного, случайного набора. Условия какие у нас? Написать любой комментарий. Ну, блин, искать комментарии это, наверное, долго. Да? Мы это не будем делать. Сделать репост данной записи, поставить лайк. Мы будем искать людей по репостам. К сожалению, здесь небольшое упущение было. По идее должен быть пост закрепием. Но, к сожалению, это забыли написать. Соответственно, здесь это не обязательное условие. Ну и быстрее пройдет розыгрыш. Так. А что мы делаем? Чтобы все было честно, да, мой экран видно. Копируем вот эту ссылку, копируем ее, заходим в наш а, генератор. И сейчас. Мы разыгрываем пакет, который стоит а, самый первый, да, 4999. 4900. Самый первый пакет, да, это пакет Старт. Мы его разыгрываем. Итак, победителем данного пакета становится, нажимаем, идет загрузка. Татьяна Садеева становится... Победителем а она получает этот, скажем так, приз. Но при одном условии она, если она находится здесь. То есть мы вручаем приз, чтобы все по-честному было только тем, кто находится на данном вебинаре. Если человека на вебинаре нету, да, соответственно, ну, если он не захотел это делать, зачем ему что-то дарить? А, так. Татьяна Садеева, если вы здесь, напишите «я здесь». Ребят, давайте никто ничего не пишет. Пишут только те, кто выиграл. Не пишите, иначе если вы будете писать, я могу человека просто пропустить, и он пролетит. Но это будет как-то не есть гуд. Да? То есть Татьяна Садеева, если вы здесь присутствуете... Ставим, ну, напишите, я тут, да, я выиграю, ну, что-нибудь напишите. Соответственно, мы будем понимать, вы победитель, и все супер. Если вы вас нету, мы дадем, дадим возможность выиграть кому-то еще, да, потому что люди, 115 человек пришли, а выиграют те, кто не хочет присутствовать. Вот, Татьяна Садеева здесь. Супер. Задержка, блин, долго писали. Я специально чуть-чуть время тянул, чтобы это... Произойти. Вот теперь, ребята, аплодисменты, восклицательные знаки, поздравлялки, поздравляем Татьяну Садееву, она выиграла пакет, то есть за первый пакет ей оплачивать не нужно, как правило, у нас первый пакет вообще не оплачивают, это когда доходит до оплаты второго, они уже производят оплату да, второго, но у вас просто будет скидка, там 5000 почти, вам не нужно будет платить, Соответственно, если там еще какие-то бонусы, если будете много зарабатывать, кстати, скоро надо провести вебинар, у нас уже скоро есть один очень крутой человек, который тоже много зарабатывает, он получает 50% скидки. Соответственно, если Татьяна будете много зарабатывать, вы еще 50% скидки получите, но ну, это супер. То есть у вас сейчас первый, за первый пакет, именно за пакет платить не нужно. Есть первый победитель, есть супер. Супер-супер-супер. Поехали дальше. А, ну, здесь все ссылка вставлена, да. Сейчас я нажимаю, здесь уже поинтереснее достаточно такой выигрыш. Здесь уже идет второй пакет, второй пакет, а, который стоит 1990. Второй пакет. Кто сейчас его выиграет? Блин, ну это действительно крутой вот подарок. 19 за само обучение вам а, оплачивать не нужно. Итак, нажимаем. Кому у нас повезет? Та-дам! Это Энгельсин Балиев. Энгельсин Балиев. Я надеюсь, я правильно произнес ваше имя. А, кстати, я у Татьяны, ты не посмотри. Она сделала репост. Ну вот, мы видим репост. Я думаю, Татьяну вы тоже сделали, по идее. Ну, хотя, если мы... По репостам мы делаем, в любом случае у вас был репост, да. То есть вот мы переходим, мы видим репост данной записи у Ингельс... Ингельсин. Ингельсина Болеева, и он становится победителем. Ингельсин, если вы здесь, если вы здесь присутствуете, напишите, я здесь, я выиграл, я красавчик, другие никто ничего не пишет, да, то есть не сбиваем, иначе он опять пролететь может, и, ну, жалко будет, конечно. Ингельсин, пишем, пишем, если вы здесь. О, я тут. Смотрите, Ингельсин, я тут. Ну, супер. Прям. Сегодня все решили. В предыдущей проводили, там много людей не было. А здесь, смотрю, все, да, построим команды единомышленников. Все видим. Человек уже проходит обучение. То есть за сам второй пакет. Вы уже оплату не производите, да, то есть когда идете, а, обучаетесь. Ребята, <coughs> можете, поздравлял, кстати, теперь, да, теперь вот уже можем поздравить Ангельсина, он был тут, супер, супер, он выиграл. А, когда заходим, пройдете второй пакет до конца, второй пакет до конца, кстати, у всех, кто проходит, у них партнерка активируется, да, я говорил, чтобы участвовать в партнерке Smart Money, нужно тоже оплачивать, да? иначе вы партнерку не активируете. А вот эти люди, они получают еще активацию, как, активацию, актива, активацию партнерки GM Smart Money. Соответственно, круто, когда доходите до конца, просто пишите, я, вот, я красавчик, да, я выиграл, и вам не нужно ничего оплачивать. Именно за обучение я. Не путайте там с площадками, да? Потому что площадки, иначе а, активировать нужно в JMG, иначе заработка не будет. Итак, поехали дальше. Вот теперь самое вкусное. Пакет за 50 тысяч. Уфу, за 49 900. Фух, У кого сейчас ладошки спотели, поставьте плюсики. А, что здесь? Здесь вообще круто. Вы получаете партнерку Smart Money. Вы получаете все обучение полностью. Вам за него не нужно оплачивать, когда вы его пройдете. Вы по как проходите второй пакет, попадаете тоже в чат до да, основателей и получаете консультацию. Можете задавать вопросы какие-то. Итак, третий пакет. Сумма 4900. 49 Ох, но ну, не жалко на самом деле отдавать. Ну да, ладно, давайте, поехали. Поехали и кто это у нас? И это Рамиль Бикаев. Рамиль Бикаев, перейдем в его профиль. Рамиль Бикаев. А -а -а. Видим, блин, ну вот что-то учить быть смелым про любовь. Жалко, мы, конечно, не сказали в закреп, но это наше упущение. Я бы вот, если бы был бы в закрепе, я бы здесь не пропустил бы. Но этого не было. Соответственно, Рамиль, мы вас поздравляем. Вместе покоряем новые вершины, создаем свою собственную жизнь. Единственный выбор выбор быть победителем здесь и сейчас. Полностью неправильный. Вот здесь нужно все изменить. ребят. вот в обучении идет разбор страницы. Смотрите его, иначе не получится. Так, Рамиль, в любом случае вы выиграли, и если вы сейчас присутствуете в нашем чате, то есть присутствуете здесь, смотрите, ставьте, никто ничего не пишет, ставьте «я здесь», «я красавчик», «я выиграл», и если вы это сделали, то мы вас поздравим, а если же нет, то будем искать другого. Пока не поздравляем. Поздравляете, пока некого. Да? Человек не написал. Я здесь, соответственно, он может не получить а, долгожданный желаемый приз, скажем так. Но это действительно крутой приз. Блин, чего действительно нет. Представляете, человек пакет за 49 900 а, потерял, мне кажется. Я не вижу. Я не вижу. Рамиль, напиши, если ты здесь, я здесь. Или мы будем искать нового Рамиля. Ну или кто там, да? Давайте 10 секунд ждем и ищем нового победителя. А Рамиля потом все вместе напишут в личку, что он упустил возможность. Такой пакет крутой. Так, ждем 10 секунд. И Нель еще рано поздравлять, потому что сейчас будем, видать, разыгрывать нового. А, да, его нету, нету. но задержка 10 секунд, я и так уже долго говорю. Ну все, да, то есть начинаем разыгрывать нового. К сожалению, Рамиля не было. А, это главное условие. Нужно присутствовать на таких встречах, если уж ты хочешь получить такой неплохой пакет. Все, нету Рамиля. Раз, два, три, четыре, пять. Все, переходим к следующему. Рамиль не выиграл. К сожалению, его не было. Так, ну теперь у вас есть шанс. Давайте, ребят, поехали. Мне повезет. Оксана Гончарова. Оксана Гончарова. Оксана Гончарова. Видим. Да, розыгрыш подарков, розыгрыш подарков, видим ваш репост, вижу, вы еще не начали проходить обучение, но партнерки какие-то двигаете, да, скорее всего, неправильно оформлена страница, то есть есть над чем работать, обучение в помощь, и если Оксана Гончарова, вы присутствуете на нашей встрече, то вы выиграли. Крутой пакет. Оксана Гончарова, если вы здесь, пишите плюсики, я тут, и вы забираете пакет. Кстати, если у вас имя там какое-то будет, не по Пупкин, да, Пупкина тут уже забанили одного умника, который решил поумничать, то, блин, ну вы не пройдете, у вас имя должно соответствовать. Так что Оксана Гончарова... Еще одна что ли? Еще одного человека, видимо, нету, да? Оксана Гончарова, если вы здесь, ребят, ничего не пишем, мы ждем Оксану. Когда разыграемся, писать ничего не нужно, иначе, как я говорил, да, мы можем потерять человека. Ее нету, плюсики. Ну, слушайте, прям удачи все больше и больше улыбается вам кто здесь присутствует, но это так и правильно, да, согласитесь, правильно, человек не захотел прийти, не соизволил, блин, а здесь присутствуют люди, должны выигрывать только те, кто в моменте находится, а не те, кто, ну, я так для галочки сделаю репостик. Так, ладно, нету у нас Оксаны, к сожалению или к счастью, ну, к счастью для вас, поехали дальше. Поехали дальше. Прям третий пакет никак не хочет уходить. Погнали. та -дам! Александр Соломин. Александр Соломин. Я его часто, кстати, где-то я уже встречал, наверное, в нашем обучении. Партнерками тоже, да, занимается. Александр, слушайте, ну, если вы тут, вы прям... Причем вы только что видел видео нашего. Ладно, не суть. Александр, если вы тут, то мы можем вас поздравить. Вы здесь? Александр Соломин. Напишите в чате, если вы здесь, и вы забираете крутой подарок. Это не хухры бухры. Пакет третий. Я здесь. Супер. Ну, наконец-то. Вот у нас и третий обладатель. ребят. Третий обладатель третьего пакета, крутого, самого крутого. Вот теперь поздравляем Александра Соломина. Ребята, модерация, пожалуйста, запишите имена победителей, кто у нас выиграл. Несем отдельный список. И в дальнейшем, Александр, по-моему, вы уже где-то проходите обучение, наверное, да, там на середине или еще где-то. Если вы уже второй пакет там прошли, Можете написать, вас добавят также в чат основателей, и вы уже будете присутствовать среди наших планерок, да, где мы разбираем там какие-то вопросы. Можете задать вопросы лично. Это круто, да? Просто э, пришел, сделал, выиграл, победил, скажем так. Круто, Александр. Да, да, мы видим, вы здесь. Ребят, ну что, я поздравляю всех, кто участвовал, вы видите, все было по-честному, все прозрачно, вот так и должен строиться бизнес, да, в принципе. Сейчас я быстренько пару минут, да, скажу, переключу на себя, на себя переключим. Сейчас должно быть видно меня, по-моему, да. Ну, по крайней мере, да, если я вижу. Вот. А в любом случае бизнес, он должен строиться только таким образом, да, чтобы было все по-честному, открыто, и что, в принципе, мы делаем. А, показываем обучение, как оно есть, показываем все фишки, которыми мы делимся у нас, отзывы, которые вы сами записываете, ваши именно... Ваши мысли, ваши желания, никто не заставляет вас делать листивых отзывов, да, то есть вы записываете отзыв, именно который от вас исходит. Вы сами создаете крутую команду, которая делает результат, становитесь частью, и если будете в дальнейшем просто все выполнять и работать вместе, то, ну, в любом случае будет результат, и в любом случае каждый из вас может достичь тех то, что он хочет. Главная цель – ставить и делать, когда не хочется. Выработать дисциплину в любом случае без нее тяжело. Я иногда, когда ленюсь, мои доходы очень сильно падают. Когда я включаюсь в работу, у меня прям бах бах бах оплата, оплата оплата-оплата-оплата-оплата-оплата-оплата. То есть я что и вам желаю. Друзья, на этом я буду заканчивать, я рад видеть вас. Все, кто здесь присутствовал, вижу очень много адекватных людей. Иногда зайдешь на вебинар, там пишут ну, полный дурдом. Вижу, что вы адекватные, это супер. Проходите обучение, главное, получайте результаты. Мы будем почаще проводить, но ну, не чаще розыгрыша. Будем разные фишки делать и выстраивать да, новые какие-то воронки. Хотя и эти воронки работают, просто выполняйте все, как показано. И. Блин, будет крутой результат. Мы вместе сделаем этот результат. Спасибо всем за внимание большое. И уже увидимся на вебинарах, которые будут закрыты. На следующей неделе да, на следующей неделе будет один закрытый вебинар среди успешных участников Smart Money. Я его организую, так что присутствуйте на нем. Это вам поделятся опытом те, кто просто уже его, э, что делают, как делают, да, вам поделятся изнутри, круто, профи вам поделятся, которые такие же участники, да, которые получают результат. Это супер. Каждый может присутствовать на этом вебинаре, но это вам нужно уже там в втором пакете быть. То есть мы даем доступ к закрытым вебинарам, это кто во втором пакете. Иначе нам не нужны люди, которые там... Ну, я там, себя жалеет или еще что-то, постоянно у него ничего не получается, он не знает, что делать в жизни. Нет, ребят, вам нужно над собой поработать. Я хочу, чтобы у вас было желание, да, зарабатывать много денег. Ребят, я думаю, было полезно, да, то, что двигайтесь вы с нами или нет, выбор за вами. А, то, что я нарисовал очень красивым почерком, внедряйте в свое обучение обязательно, не обучение, а практику, да. И мы будем почаще стараться делать такие розыгрыши, призы, фишки и делиться с вами полезностью. На этой ноте я буду заканчивать. Всем пока и классного праздника 9 мая. Я, кстати, уезжаю в загород, у меня не будет дня 4, отдыхать тоже нужно. Уеду в очень крутой дом. В сторисы смотрите, буду показывать как э, действительно уже можно отдыхать не так, как раньше, там, во дворе, что поинтереснее уже. Всем пока и уже до встречи в команде.